Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика с YouTube. Он спрашивает, снимутся ли обременения, залог по его каким-то торгам. К сожалению, вот мне не передали эту ссылку, убывали она, я не знаю. Но скажу вам следующее. Что вам необходимо сделать, чтобы понять, будет ли снять залог с имущества или нет? Вы можете просто обратиться к конкурсным управляющим и задать ему совершенно прямой, точный вопрос с указанием должника, с указанием номера, работы, его наименования и ссылкой на электронную площадку или на Коммерсант. Вам конкурсно управляющий ответит, и на основании данного ответа вы можете принять решение. Самое главное, важно понимать, что данные запросы необходимо делать официальные. Не решайте данные вопросы, важные по залогу, по телефону. Для этого у нас есть электронная почта, специальная форма бланков, да, которые отправляются к конкурсному управляющим, они очень легко заполняются. Но самое главное, сама форма должна быть полная, которая будет содержать всю информацию. Я желаю, чтобы вы разобрались по вашему объекту, чтобы завод там все же снимался. Я надеюсь, вы еще не участвовали в торгах. Помните, что всю информацию по объекту нужно получать до участия в торгах. Всем отличного настроения, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда будем рады вам помочь, поэтому пишите ваши вопросы. Все, Всем пока!